всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня начинаю съемку эксперимента вот в этом ролике буковка и щелкайте либо в описании ролика загляните ссылку тоже повешу я снимал ферментацию стейка в присутствии стартовых культур стартовых культур бактерий от магазина ем колбаски Результат мне понравился. Моему семейству тоже понравился. Но там я сравнивал вкус стейков ферментированных со вкусом стейков из вчера позавчера забитого бычка. Сегодня я хочу провести сравнение ферментированных стейков в присутствии старовых культур бактерий в вакуум-пакете то есть мокрое созревание и ферментацию стейков естественным путем при сухом созревании. Но так как моя камера для сыровила постоянно занята колбасой ветчиной и режимы при этом не подходят для сухого созревания, я буду использовать чудо-пакет из того же магазина Ем колбаски. Материал этого пакета обеспечивает крайне низкую скорость влагопотери, поэтому холодильник у меня будет обеспечивать температурный режим, низкий температурный режим, а чудо-пакет будет ответственен за медленную потерю влаги и, соответственно, длительное созревание мяса. Для эксперимента я купил вырезку. Ну, смотрите, какая. Да, для сухой выдержки, конечно, гораздо больше подойдет какой-нибудь рибай с таким толстым слоем э, желтого жирка на поверхности. Но боюсь, что ребай я просто не смогу запихать в э, пакет. Он все же не безразмерный, хотя и довольно большой. Приступим. Вот эта вот часть пойдет в чудо-пакет, а будет созревать в вакуум-пакете со стартами. Что касается стартов, это специальные для созревания стейков. Они не содержат молочнокислых бактерий, соответственно не кислят мясо, откровенно так, прекрасно работают при низкой температуре и предназначены для предохранения мяса от порчи, то есть от загнивания. Но защита от бутулизма будет обеспечена низкой температурой. Во-первых, а во-вторых, бактерия кластридиум бутулином сам по себе не опасна и не живет внутри мышц. Она живет в почве, в донном или и попасть на поверхность мяса может только при не очень чистых условиях забоя животного или разделки туш. К тому же, она выделяет батултоксин только в условиях недостатка кислорода. То есть, вот мы запечатали мы в вакуум пакет, да, она может выделить батултоксин. При условии, что температура, в которой будет содержаться это мясо в пакете, будет достаточно высокая, комнатной по крайней мере. Мы их храним в холодильнике. К тому же, даже если вдруг какое-то количество бутылотоксина она успеет выделить, пока будет охлаждаться в холодильнике, вот из комнатной температуры, помним, что сам по себе батултоксин, не стоит к, к температуре, то есть при высокотемпературной обработке он разрушается, а с мы будем жарить. То есть даже если будет какая-то э, часть этого бутылотоксина, то при обжаривании он разрушится. А вот в случае с колбасами все сложнее. Там же мы из мяса делаем фарш, и если на поверхности куска мяса окажется клостридиоботулином, то при вымешивании фарша она может внутрь попасть. И там, вот, в безвоздушной среде, уже внутри колбасы будет выделяться бутылотоксин. А вот это вот мясо пойдет у меня для другого ролика. Все, оба эти куска отправляются ферментироваться минимум на 21 день, может 30 выдержу, как получится. Знаю, что сейчас же тут появятся гурманы, которые заявят, что стейк должен ферментироваться в сухом виде минимум 6 недель. Я не гурман. Я, признаюсь честно, разницы между, скажем, виски 6 и 12-летней выдержки не почувствую, поэтому думаю, что мне э Трех, максимум четырех недель хватит за глаза, чтобы почувствовать разницу и сравнить, и вам про нее рассказать. Продолжаем разговор. Стейки я отправил на созревание 29 дней назад, почти месяц. На мой взгляд, вполне достаточно, чтобы определиться в своих предпочтениях. Давайте вскроем, и посмотрим, что получилось. Так, что у нас с этим куском? Дал много сока. Запах. С такой легкой кислин, как вы знаете, бывает иногда у свежего стейка. Удивительно вообще. Теперь с этим куском снаружи получилась такая достаточно твердая корочка. Получится интересно содрать с него этот пакет, или он присох намерто. Присох, конечно, но в принципе снимается. Вот такой шмат. Эту твердую корочку, конечно, придется зачистить, срезать. Вот эту вот я срежу, уберу. Смотрите, какое мясо там внутри интересное. Так, ну вот по толщине, наверное, вот так вот будет. где-то 4 сантиметра. Ну, и как вам это зрелище? Очень интересный эффект, согласитесь. Так, хожу пока. Ну, значит, вот эту корочку срезаю. Конечно, для такой сухой выдержки, как я уже говорил, лучше брать здоровенный кусман мяса. Может быть, даже с ребрами. Ну, вот такой вот деликатный кусочек будет стейка. Также я возьму где-то 4 сантиметра, вот он, я обвяжу, наверное. Обжаривать буду до 55-56 в центре куска, затем отдых около 5 минут. Масло оливковое на сковороду и сразу же сливочное. А стейки надо приправить солью крупной и перцем. Мелко не посыпаю, потому что она моментально растворяется, и верхний слой получается пересоленным. А вот такие крупные такие крупинки, они медленно Растворяясь, медленно проникает вовнутрь. Мне так больше нравится, ну и более красиво выглядит. Тем, у кого фобия насчет э, посола стейков перед обжаркой, я специально для вас снял отдельный ролик, в котором взял один кусок мяса, разрезал на две части, один кусок посолил до обжарки, другой после обжарки, взвесил до обжарки, взвесил после обжарки и сравнил реальную влагопотерю. Проходите вот здесь в уголочке букву И, щелкайте и в описании. Э под роликом, ссылку на него тоже повешу. Посмотрите, что реально происходит с мясом при предварительном либо без предварительного посола, при обжарке. Щуп для контроля температуры внутрь. Да, китайский термометр, да, подключается к смартфону, да, имеет аж 4 термощупа для одновременного измерения температуры в четырех разных зонах, да, купил на Алиэкспресс. Да, ссылку оставлю, не переживайте. Вот это вот первый термометр, который показывает температуру в стейки мокрой выдержки, а вот это второй термометр, который показывает температуру в стейке сухой выдержки. Ну и здесь тоже, видите, они меняются с первого, со второго, с первого, со второго. Сразу же чеснок дольками не размалил сюда же. Черт, не той стороной положил, нас же было соленый вниз. внизу тут у меня сейчас не соленая обжаривается, не перченая. Ну ладно, вторую сторону посолю после переворота. Масса ароматизирована сверху. Масса сразу ароматизируется. Сразу идет такой классный запах размаринного чеснока. Сейчас на одной стороне доведу до 30-32 градусов, затем переверну. Никаких соусов, гарниров я сегодня застевать даже не собирался, потому что хотел попробовать чистить вкус стейка для того, чтобы определиться для себя, какой мне больше нравится. -то. Влажный способ созревания или сухой. Ну, пора переворачивать. Ой, чхор посолить и хотя бы сейчас прекрасно понимаю что сколько людей столько мнений я для себя хочу определиться для себя точки надо расставить. оставить сейчас надо вкус ароматики на эту сторону тоже добавить а на второй стороне гораздо быстрее все дойдет. Кстати, заметили, что стейк э, сухой выдержки медленнее обжаривается. Влаги меньше, соответственно, э, скорость э, теплопередачи внутрь уменьшается. Тоже интересный фактик. Пока фольгу подготовлю. Все, ждем пять минут и пробуем этот сухой выдержки а вот этот вот э, мокрый или влажный который со стартами ну, давайте посмотрим что у них внутри напоминаю это со стартами влажная выдержка это без стартов, это сухая сухая выдержка это со стартами влажная ну явно со стартами он гораздо более сочный да? интересно что касается вкуса, что можно сказать Начну, пожалуй, со стейка сухой выдержки. Mm. Вкусно, прожаристо. Ну, вот э, прям так, какой-то особенный вкус я не ощутил. <нёх> Сразу мокрый. мокро присутствует, вот это вот, как я говорил в предыдущем ролике по поводу мокрой выдержки, такая легкая легкая кислинка работающая старты. Она мне очень нравится. Я не могу сказать, что стейк а, мокрой выдержки там в разы вкуснее. Не могу сказать, что стейк сухой выдержки в разы вкуснее. Нет, они, они бы хорошо по-своему. А, мокрая выдержка больше сочности как-то еще. Давайте еще разочек. Вот еще. Так значит манчик сухой. У него, может быть, больше, чуть-чуть более насыщенный вкус мяса. Но... Но дайте мне эти стейки с промежутком в 10 минут по времени, и я не отличу, пожалуй, какой из них более мясной, какой менее мясной. Это все на уровне полутонов. Когда, когда рядом, мой выбор, наверное, все-таки мокрая выдержка со стартами. За счет вот этой вот легкой кислинки она, на мой взгляд, придает чуть-чуть более интересный эффект. А сухую выдержку стоит, наверное, применять для здоровенных кусков мяса со слоем сала, чтобы они медленнее теряли влагу на ребрах. Ребра тоже защитят с другой стороны от потери влаги. Представляете, с одной стороны слой сала. Ну вот этого прослойка. С другой стороны, как вот я в ролике э, про разбив, да, вот челк сюда и посмотрите, там вот кусок, это же вы кусок был, да, тонкий край. С одной стороны кусок сала, с другой стороны ребра. Но вот такой шмат получается с двух сторон защищен от пересыхания. Влага может нормально уходить только вот с боков с обрезов как раз таки. И пакет от, от этого дела защитит. Вот такой кусок, наверное, имеет смысл выдерживать сухим способом для того чтобы получить более сконцентрированный вкус там еще и жирок даст свое влияние такое окажет а вот такой бескостный кусок ну но ну, я бы наверное не стал потому что жалко все-таки вырезку которую приходится срезать таким макаром обрабатывать вот. для завяливания кусков мяса как у меня шея вот вялится сейчас свиная это наверное да выход а вот с точки зрения подготовки стейков я на мой вкус остановлюсь все-таки на мокрой выдержке со стартами. Мне этот вкус больше нравится. Как-то так. Огромное спасибо за компанию. Высказывайте свое мнение по поводу стейков сухой, мокрой выдержки. Делитесь своими впечатлениями, если вы где-то такие стейки пробовали при слепом сравнении или вот при сравнении вот один и вот другой. На этом позвольте с вами прощаться. Спасибо за лайки дизлайки. Всем пока. Я еще месяца.